Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловы партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика Артура. У него вопрос следующий. Стоит ли сейчас идти на торги по банкротству? И почему мы так много говорим сейчас именно об активах госкорпораций? На самом деле это очень интересный вопрос, и просто вы должны знать, что на самом деле торгов очень много. Торги не ограничиваются только торгами по банкротству, активами госкорпораций, муниципальными и так далее. Есть еще и другие торги, о которых мы пока молчим, но думаю, что придет время, когда мы и о них вам тоже расскажем. Так почему же сейчас мы рассказываем так много об активах госкорпораций? Дело в том, что сейчас это тренд. Сейчас вы можете прийти на эти торги и зарабатывать на них хорошие деньги, у да, вот там 300 тысяч рублей, при этом ваш заработок не будет без конкуренции, на торгах сейчас никого нет, о них мало кто знает, на этих торгах абсолютно чистое имущество, на этих торгах вам может даже не понадобиться ключ для участия в торгах, а это лишние расходы, да, как вы понимаете. Кроме того, на этих торгах нет вредных конкурсов управляющих, с которыми вам иногда приходится бороться. Так стоит ли идти тогда на торги по банкротству? Вы знаете, это на самом деле двое разных торгов. На торгах по банкротству вы можете получить скидку более чем 50%, но при этом сам процесс сложнее, здесь уже большая конкуренция, здесь нужно иметь опыт, навыки и наставника, который вас будет время направлять. На активы госкорпораций вам нужен наставник, чтобы быстро пройти этот путь, чтобы легко начать зарабатывать и успеть попасть в эту новую нишу. И зарабатывать деньги пока все еще спят, условно говоря. Поэтому, если вы новичок, приходите на активы госкорпорации, для вас это идеально. Если вы уже работаете на торгах по банкротству, вы в два счета сможете начать зарабатывать на активы госкорпорации. Вот вся и разница. Артур, я надеюсь, я ответила на ваш вопрос. Приходите на активы госкорпорации, уверена, что у вас все получится. Если вы хотите задать нам какой-то вопрос, можете написать его прямо под этим видео, я с удовольствием на него отвечу. Если вы хотите, чтобы мы и дальше продолжали отвечать, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить важную информацию. Я желаю всем отличного настроения, удачных торгов и всем пока!